Стали известны детали нового пакета санкций против России. Они касаются трех основных секторов российской экономики. Что касается финансового сектора, санкции введены против пяти крупнейших банков, включая Сбербанк, что запретит им продавать обязательства европейским инвесторам. Касательно энергетического сектора, каждой компании, которая захочет поставлять России оборудование и технологии, придется получить разрешение. Мы говорим, например, о нефтеразведывательной деятельности в Арктике. Новые санкции могут отразиться на этой сфере. Что же касается оборонной промышленности, запрещается экспорт оружия в Россию, а также импорт оружия из нее. Однако ретроактивно новые санкции применяться не будут, то есть на договоренности, заключенные до их введения, ограничения не распространяются. Вот в чем, в общем-то, и заключается недавно введенный пакет санкций.